Давай, ты там долго будешь. Сейчас я что-нибудь съем а -а -а. это. Виталь Виталий Бронирович. Рынок горячий, горячий. Там вот единственный здесь. остался с фонарабным окном. А что, какая тема сегодня будет? Ну, мы записываемся. Записано? записано? Mm. Начнем с горячих предложений. У тебя есть горячие предложения? У меня есть. Я сегодня с утра горячий, как этот. Не могу как... проснуться до сих пор. Как предложение, да? Мне сегодня объяснилось, что я апартамент продавал в класс резиденции. Один причем. Блин, Блин не блядь, блядь. Блядь, ну, ты, ё, ну ты как слон. А, отодвинься от меня лучше. Блин, мне напишут сейчас комментарии, что у меня это, какой-то я помятый, как будто я не спился ночь. Дмитрий Владимирович, что пишет. пишет. Ну это, блин, такая щепетильная тема. Тут надо, нужно прям, <с top> тут просто так это не получится. Это, это прям как по лезвию ходить, да? Да, да? Как разломать сделку. Как разломать сделку? это а, самое простое. У меня как будто медведи танцевали на лице, я не могу прям. Я уже как-то каким сидел. Вчера чижук подстригло. Чережок? Ты, ты Но видишь, это нормально ровно. меня стригло. Вчера просто как карнавал, как мы. Да, да, все. я сегодня не топ менеджер, а кто там следующий по рангу? Этот Главриел, другое. Господи, ох. А это будет раньше. Да, да, да, да. С нами раньше работаем. Да давай, давай, каньше, давай, о чем мы отвлеклись? Друзья, подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить новую и самую свежую информацию. Друзья, да. приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. А, Иван Голосов, mm -hmm. Фридиа Шапшин, топ-менеджер и глав риэлтор города Сочи. Друзья, здравствуйте. <свят> меня да, меня зовут ладно. Иван, главный <свят> <свят> города <солнце>. <свят> <свят> Ладно, шутками шутками. Друзья, давайте мы с вами начнем. Сначала с горячих предложений, то что прям вот жгется, то что ну прям вот просто звонишь, забираешь, прям даже не спрашиваешь, что зачем и, и почему. Первое горячее предложение, друзья мои. Мир один, Мир один, друзья мои. 12 500, 26 метров. Вид на третий этаж. Найдите мне хотя бы одну похожую перепродажу. Не найдете. Еще раз. Мирр-1, 12 500, 26 метров, даже 27. Вид на Островскую. Сразу звоните, забирайте. И апартаментный комплекс Татьяна. Это а, напротив казино в Красной Поляне. У нас стоит апартамент на Броне. Сколько метров? Там, нет, там 19, 18,9. Ну, 19 лет, мебель да, да, мебельтехника с видом наборы, сразу же Балкончиком, на... да, у нас стоит бронь, друзья. А мы готовы на вас ее перекинуть. Но здесь метод не стоит. Не, не стоит, потому что это единственный апартамент, а следующая позиция уже не 12 900, а 14 с хвостиком. Точно такой же номер, просто балкончик побольше. Самое главное, что это уже готовый проект, когда они запускаются вот в этот зимний сезон. сезон приобрести, стоит, да. Можно в ипотеку, можно за наличный расчет и уже. Сразу же будет качать ремонт мебель техника зашла уже <как> управляющая компания они уже все подготовили считаю что локация у него самая самая жирная которая там можно только придумать вы да. просто уже спите лежите у себя на кровати и наблюдаете э, грубо говоря подъемник который поднимается уже на красную поляну да. друзья сегодня мы поговорим о такой э, щепетильной теме э, многие ее даже не знают что такая тема и существует когда, допустим, у нас покупатель заходит в город, начинает общаться с риэлторами, там, с агентствами, там, с друзьями, знакомыми, со всеми, они даже этого не ощущают, но, поверьте на слово, это присутствует, что это вообще? Как тема, это? Будет, тема будет очень интересная, вот предлагаю не отключайтесь, досмотрите до конца, тема будет прям такая, мозоливая мозоливая. Как уводит покупателя либо от агента, либо от а, объекта, и неважно какой объект. Друзья, смотрите, тема будет очень интересная, очень прям... А, давай ее разберем досконально, максимально все полностью. Давай. Давай эту тему не обсуждает, все, не, не все за недвижимость. Все за недвижимость, за продажу. А мы поговорим, как на самом деле борятся за покупателя, как уводят покупателя, как отводят. И от в чем объекта. опасность, да, вот этого всего мероприятия, друзья. Ну, начнем сначала. Вот прям с самого начала, как это происходит. Когда человек хочет купить объект недвижимости, он у нас везде оставляет заявки. Он смотрит обидтазан, все, все, все, все, все, что можно, он везде заявки оставляет. Везде, звонят, везде, везде спрашивают и тут начинается самое Самая жара. А давай пойдем потихонечку. Ну, как вот он оставляет? Он лазит э, по интернету, везде, по всем площадкам, видит красивые картинки, красивую... Ну, оставляет. ...информацию, там ему оставьте номер телефона. Он не, нет, там даже не так, не так. А, он смотрит, а, везде там галочки ставит, и может интересно цену посмотреть, правильно? Ну, правильно, правильно. А там написано, чтобы узнать, чтобы получить а, прайс-лист или что-то типа да. номер телефона. Ну, номер телефона, да. Нажимаешь галочку, все, и тебе начинается просто атака лютейшая. Они поставляли заявку там, там, там. Еще Выс... на позвонили. Высветился свой номер телефона везде, максимально, допустим, там в 5 в десяти разных агентствах. И начинается пресс. И начинается пресс, друзья мои. И вот здесь самое mm -hmm. интересное, объясню почему. Потому что, скорее всего, вам уже начинает звонить э, 3, 4, 5, а то и 10 агентов. А, а основной... того, что еще перебью с одного агентства... 2-3-4 разных э, риэлтора начинают одному и тому же звонить и одному и тому же балалайку прикручивать. Только да, еще, да, друзья, э, вот поверьте на слово, 70-80% из тех людей, которые вам звонят, они некомпетентные. Они на рынке Сочи, как правило, там 3-4 месяца. Вот скажи, что я не прав. Я сейчас маленький даже пример вкратце расскажу. Я где-то ставил свой номер. Я телефона. тоже так делал, да. Звонит мне девочка по телефону и говорит: так и так, вы там хотели планировали приобрести что-то. Я говорю, да. Я говорю, я из Москвы, у меня есть 10-15 миллионов наличными средствами, готов что-то проинвестировать. Она меня как повела, повела в ЛО, за ЛО, Боярд, еще куда-то. Я с ней разговаривал минут 13. Потом выяснилось. Я говорю, слушай, зачем ты мне это предлагаешь? Я-то рынок весь знаю полностью. Через 13 минут она мне призналась, что она живет в Сочи 3 месяца, сама приехала с Москвы, ничего не знает, ей дают вот определенный квадратик и вот в этом квадрате локацию, да. и в этой локации ей нужно что-то продать. И вот она начинает. Самое главное, я говорю, вы дайте мне сразу же вот по телефону, скажите название объектов, что вы мне можете предложить. Да-да, подождите, давайте я вам отправлю. Они некомпетентны, они не знают рынок, они не знают, что предложить. А, их дело... А, главное, ну, просто вот ну, как... перевести разговор да да сейчас пришлем сейчас мы вам информацию пришлем что-то вот скинуть то есть здесь знаете как получается они вашу задачу не решают они просто вам вот накидывают вот у меня сорбус устраивает в голове у меня был да случай покупатель Михаил ему нужен апартамент там ну дядечка взрослый уже ну почти дедушка нужен апартамент который купил забыл ну просто приносит постоянный доход ему накидали кособлан, который вообще к этому отношения не имеет Фрукты, Сочи парк, фрегат, манер. Ну то есть, вот что такое на хайпе. сейчас вот более-менее из рынка, то и кидают. То, что они сами знают, то и кидают. То есть, как бы они не решают вашу задачу, они просто вот вам накидывают какую-то вот ну, сборную солянку, по-другому это нам не назвать. А, сам лично а, оставлял заявку, ну как оставлял заявку, на Авито, где-то что-то звонил, перезвонили. Я говорю, слушай, у меня вот есть 19 миллионов, мне нужна квартира, я хочу купить квартиру в Сочи. Живот помещения мне предложила. За 19 миллионов не за 7, не за 5, за 19 миллионов мне предложила жилое помещение. Еще где-нибудь на центре. Ну, в центре. Нет, возле Титаника, в центре. Ох ты, ну это хоть какой-то плюс. Ну как бы слушай, ну за 19 миллионов попасть жилое помещение, мне кажется, это как-то грешновато. Вот. Друзья мои, и по итогу что получается? То есть вы как бы с городом не знакомы, с объектами не знакомы. То есть я сейчас говорю про людей, то есть, которые начинают изучать рынок. Сочи. И как бы вам один позвонил, вам второй позвонил, вам один накидал информацию, другой пятый, десятый, и в итоге вы сидите просто в конце дня вот так вот. За голову. Сколько информации. А, еще плюс к этому, да, вам а, скорее всего, если по заявкам вы а, заявки оставляли, вам скорее всего плюс-минус реальную цену скажут. Вы еще заходите на Авито, смотрите фонари, которые там... Фейки, проп... да. да. И верите в эти фейки, и потом еще больше начинаете И просто ерзок. к концу вечера просто вот это происходит, когда вот... Человек сидит, он в шоке, он не понимает, где правда, на авито одна цена, один окно говорит, другой другой, и как и все, и получается а какой-то как? Допустим, на авито одна цена, другой, допустим, сказал реальную стоимость, третий сказал нереальную стоимость, вообще там наврал что-нибудь. А четвертый а вообще другой район увел. А четвертый другой район, потому что сказал, короче, этот комплекс просто ерунда, там одни минусы, его сейчас смой, там будет землетрясение, будет оползень, сель. Пошли вообще в другой район. Вот так. Да, и по итогу вы ну, вы понимаете, что вам нужна квартира там или, не знаю, или квартира там на аренду, да все что угодно, просто, да хоть, не знаю, все, все что угодно вам нужно и вы вот просто начинаете дезориентироваться а, в текущей ситуации, вы не понимаете вообще, что происходит. Даже если, вот смотрите, даже если с вами а, там 2-3 человека нормально общаются, ну не конченые, нормальные. Один вам рекомендовал, допустим, Алея Парк, другой Сочи Парк. А когда вы начинаете за предыдущий объект узнавать у другого риэлтора, этот риэлтор понимает, что вам предыдущий риэлтор рекомендовал объект и начинает вас отводить от объекта. Ну, да, смотри, знаешь, как это правильно, да вот Так э, получается. Да, да, возьмем меня и тебя. Да. Например, ты рекомендуешь Алея Парк. Алея Парк. Алея Парк. А И у тебя есть покупатель, да. ты просто расписал все максимально полностью, локацию, что-то видео поснимал, ну, все. да, все направил, да, но. Ну, ну, ну, покупатель, сидя дома, от скуки, полез дальше по интернету, наткнулся на меня. Да. И мне говорит, да я там с одним там риэлтором рассматриваю там парк. Моя задача, он мне конкурент. Что я буду делать? Отводить. И отводить. Я максимально привел все-все-все минусы. Сказал, что Алия Парк это вообще все плохо. Пошли смотреть Сочи парк. Ну и образно. Ну да, да, да. И, да, друзья мои, и собственно так все это получается. И Завтра здесь... она проснулась, и что она тебе говорит? Она, она говорит. позвонила третьим, а третья за а третий за Да, и начинает и Сочи парк обсирать, и Алия парк, и все, что там рядом, и все, что мимо. И по итогу, по итогу, просто вот этому желающему покупателю начинают звонить со всех сторон. Начинают каждый что-то предлагать. Потом начинается вот такая каша, каждый уже начинает говорить, что этот комплекс плохой, этот плохой. И вообще пойдемте вообще в другую сторону. Отводить даже от Алия парка, ты от Алия парка уже сам начнешь отводить и пойдешь вообще куда-нибудь в другую сторону, чтобы что-то найти. И, и, и вот в итоге, то есть ну, ты сидишь, ну, ну, ты вот физически не можешь справиться с этой информацией, ты не понимаешь, что тебе сейчас делать. А еще тебе жена по голове стучит и говорит, слушай, а может это вообще не надо. И вот это очень часто бывает. А То может так... не квартиру, а дом рассмотрим? Вот. Или земельный Да, участок? и когда еще заходят, смотрят на авито дома, там вот эти фотографии из Турции, А написано «Мамайка Ландышева», а там фотографии из Турции. Вот. И дом там стоит там 15-20 миллионов, они такие говорят, слушай, да давай, может, еще и дом посмотрим. И по итогу, друзья мои, Получается такая каша, то что, ну, блин, нормальный человек иногда просто ну, не вытягивает вот это все, весь поток информации, где-то э, правильный, где-то неправильный, в итогу задача не решается. Знаешь, это как мне вот позвонила одна собственница, э, ну, не собственница, наша покупательница, говорит, я вот с разными риэлторами поговорила. Я не хочу, говорить с ними работать, они вот каждый хвалят свое болото. Вот они не то, что рынок весь там тебе дают, варианты разные, ну давайте рассмотрим локацию, давайте рассмотрим еще. Они вот сразу максимально хватит, хвалят свое болото. Ну, конечно, им э, весь рынок плохой, главное вот в своем здесь клочке, в своем квадратике что-то продать, что-то предложить. И у покупателя начинается... Такая каша в голове. Он начинает метаться и не знает вообще, куда деться. Он думает, ну, в Сочи как бы здесь дурдом. А вот, помнишь, мы нашего покупателя забрали? Ну, недавно, да. Да, купатель, да, с нами работал, не буду его имя называть, а он с нами бронь оставил, не буду говорить объекта, а, ну кстати, нормальном объекте. А по итогу что получилось? Ну, как Слушай, как человек, он вроде бы такой, как бы адекватный. Но... Ну, он постоянно на связь, может там ну, сдружились, но дело не в этом, друзья. То есть он оставил бронь, и у него есть сомнения, как бы, но он не каждый день покуп, делает такие покупки. Что он сделал? Он просто взял там одним двумя днями приехал в Сочи посмотреть. В итоге он просто с каким-то агентом поехал. Они, вот, как, говорить, как нач, начали за здравие, закончили не пойми за что, и, как бы и ФЗ и не ФЗ, и апарты и не апарты, ну, то есть, как бы они просто вот, ну, просто какую-то ненужную не информацию в него запихали, вот, он к вечеру сидит, а еще и оставили его ночью где? Да. да, не будем говорить, где его а не Короче, вас, в центре города оставили просто в темноте, как ненужного котенка. Да. А он ночевал вообще в другой-другой другой части города, грубо говоря, ну, в другой. То есть, по итогу, ну, что получилось? То есть, он приехал информацию получить, он, он получил ненужную и неправильную информацию, и задача его, как таковая, не решилась. Вот что самое интересное, задача не решилась. Мы что сделали? Мы его забрали, э, ну, дали нормальный расклад, вот так вот, ну, по чесноку, вот. По да, разложили, все, да, все максимально. Да. На следующий поехали, еще посмотрели, как бы брони оставили, все нормально. Но как бы здесь, понимаете, всегда нужно решить задачу, а не а, какой-то, ну, лишь услышать, пар... ус, услышать человека, что он хочет, его потребность, Конечную цель, именно конечную цель. Чтобы человек просто был доволен от своей покупки, а не то, что я а. хочу себе квартиру там, допустим, за 10 миллионов, ну, образно, так говорю, для жизни, чтобы была рядом школа-садик. Его повели в какой нибудь джебеку на Лысой горе. Как он оттуда будет, на конях добираться, скажи? Еще бывает, знаете, друзья, бывает, кстати, проблема не в агентах, не в агентствах, а бывает у вас проблема, объясню. У нас часто путают конечную цель. То есть у нас хотят и так, и сяк, и наперекосяк, и чтобы издавалось, и жить, и потом переехать, и всю семью родственников всех отправлять. Бывает тоже такое. Друзья мои, всегда нужно просто вот, ну, сесть для себя, понять, Какая конечная цель вот этого приобретения? Потому что если вы по итогу хотите э, получать э, деньги с аренды, ну, однозначно апаркты. Да, но это готовый уже бизнес, это готовая ниша. Да, ну, голова, да? голова ни о чем не болит. Знаешь, а что... я тебе скажу так, что вот я понял да из практики. Большинство, многим вот эта ниша именно пассивного дохода, они не понимают. Они не живут понимают, в городах, да. они не знают, что такое апартамент, они не знают, что такое доверительное управление. Ну для них это абсолютно новая ниша. Они, ну, вообще не понимают. Они привыкли вот какие-то квартиры, есть квартиры. квартиру, Квартиру да, купил, сдал и все. Друзья мои, но... И, и многие как-то, знаешь, они не понимают, какие здесь цены. То есть они насмотрелись, лежа у себя на диване, красивых там фотографий на Авида, и думают, так, сейчас я там в Карате приобрету там номер какой-нибудь. Ну, я там образ, давайте не Карат возьмем, давайте возьмем там... Да ну, любой другой квартир. И, друзья, нужно определяться с конечной целью. Не бывает такого, чтобы у вас, как говорится, и нашим, и вашим, чтобы у вас и квартира, там, условно, квартира сдавалась, и чтобы все, все приезжали со своими родственниками, со своей семьей там большой, и отдыхали, и потом она еще и хорошо в цене подросла, вы ее перепродали, но такого не бывает. Но смотрите, если, допустим, вот просто деньги есть, да, можно там, допустим, кинуть. но ну, покупайте квартиру, да, там вы будете приезжать отдыхать. Если там денежек там особо лишних нет, и вы хотите еще и пассивный доход получать, но ну, однозначно апарты. Однозначно, кстати, по насчет апартов, друзья мои, а, от поверьте на слово, апарты сдаются только в Центральном Сочи. Я имею в виду, сдаются на круглый год, без а, сезонности в Центральном Сочи, везде есть сезонность. А некоторые нас не вот этого понятия сезонность. Но здесь, знаешь, я даже чуть-чуть корректив внесу. Вот из всего побережья Черного моря, которое находится не в центральном районе Сочи, вот максимально, кто круглогодично будет сдавать, это Греция. Потому что там подписаны договора. Ну, там корпоративные клиенты. Корпоративные да, клиенты. Да. То есть у них есть запасная, так скажем, подушка из этих клиентов, которые будет заполнять именно не в сезон. А в сезон, понятно, будет все это биткоин. Кстати, Оляна еще будет хорошо. Ну, он ну, долгий проект. Да, долгий да он, кстати, тоже будет а, нормально качать. Друзья, да. ну на сегодняшний день, вот на сегодняшний момент, если, допустим, а, речь идет о условно 10, 12-13 миллионов, ну, в общем, до 15, ну, однозначно берешь а, центральный район Сочи и не ошибешься. Не не не ошибешься. Не ошибешься. Особенно если в потеху прям 100% не ошибешься. Средний чек для входа. А, ну, мир 12 500 Ну, давай так, средний от 11 до 13 миллионов Вот в этом диапазоне То есть, ну, есть что выбрать И грамотно, да. четко в точку да, в да, Не просто да. размазать по стене Но, когда вот вы начинаете всем писать Всем звонить, хочу там, там, там У вас устраивает просто вот эту кашу За вас начинается борьба А по итогу просто Ну, хотите найти приключения в Сочи Найти приключения, вот на рамках они, они начинают совета. Они начинают вот, даже не с заявок, потому что на заемках, а, ну, скорее всего, там будет нормальное агентство и нормальное агентство не конченное. Вот на Авито, вот, вот хочешь вир, хочешь не верь, с Авито начинается приключения. Это было, есть и будет. Даже было такое, что там какие-то чудо деньги требовали, что-то какие-то там... А когда сразу же звонят и говорят, так, хотите, чтобы мы с вами работали, делали подборку, давайте составляем договор, заплатите нам там сколько-то денег, и мы будем там работать. По крайней мере, если они зациклены сразу найти какой-то но какие-то приключения себе в Сочи, они сразу же себе это максимально быстро найдут. Да, друзья мои, а если вы хотите прям очень сильно сэкономить и а, вы сидите и думаете, что а, вот именно мне попадется шикарнейший вариант просто по самой лютой, там, ну, считай, бесплатно, вот по самой хорошей цене, такого тоже не будет. На это не стоит рассчитывать, друзья. А, у нас, кстати, знаете, когда была мобилизация, у нас появились фонари. На... Очень много. Знаете, что, что там писали? Там выставляли квартиры, там апартамент на, на 2-3 в 2-3 раза дешевле. И там так и писали: то, что на панике люди скидывают и, ну пожалуйста, забирай. Хотя такого не было. Вот, друзья, вот давайте так, вот реально прям вот такие прям мега м -м, дешевые предложения, они, как правило, расходятся внутри агентства или внутри своих инвесторов. То есть, если вам просто нужно сделать единичную покупку, да, ну, скорее всего, это будет по рынку или, может быть, чуть-чуть ниже рынка, но это будет не сильно дешевле рынку, ну, я правильно говорю? Да, вот смотри. Вот рынок... Не стоит на это рассчитывать. Вот вообще рынок, он один. один. Но другого нет. У нас рынок один. Варианты все на рынке одни. Только кто-то... Э, вот мы можем дать какие-то лучшие условия, лояльные скидки, там, рассрочки, отсрочки. Кто-то не может. Рынок один. И когда человек прилетает, приезжает сюда, э, он, допустим, весь день посмотрел... Там образно даже с нами, не с нами, без разницы. На следующий день поехал смотреть с другими. На следующий день еще с другими. А да, в итоге объекты одни. Объекты одни. И то, что... В случае вам нужен доверенный человек, нужен профессионал, который понимает в своем деле, знает весь этот рынок, от и до. Где какие варианты, где какие там комплексы. Кто застройщик, где какая локация, когда будет сдаваться... Где подводные камни, про это тоже не стоит Подводных камней. камни. Они есть практически у каждого комплекса. Максимально, да. То есть отвести от, максимально от любого комплекса можно, ну как бы, не затруднуется. Вообще вообще от любого комплекса. На раз, от да. самого даже топового комплекса какого-нибудь, э, при желании отвести можно столько минусов накидать, что ну, человек действительно в них поверит, а их только отводишь из-за того, что понимаешь, что, ну, как бы, блин... Да, друзья, давайте, наверное, все-таки, как постараемся вместе с вами подытожить. А, вот, ну, рекомендации у меня одни. Постарайтесь работать с одним человеком. А, то есть, не со всеми сразу, потому что, вы, ну, как бы, там нормального результата не будет. А, с одним человеком работать, но ну, если чувствуете, ну, чтобы он как, ну, нормально, более-менее более искренне с вами разговаривает, да, то есть и разъясняет вам, разжевывает информацию, но вы останетесь с ним, других просто отрезайте, скажите все передумал, потому что с одним человеком вы скорее всего справитесь и э, сможете свою задачу грамотно э, закрыть. А если вы будете с десятью агентами работать, mm -hmm. это все это каша. Это каша. Но вы даже по телефону просто поговорите. Да вы с ума сойдете. Вы даже просто по телефону поговорите на тему там. Доходности, инвестирования Какие комплексы для жизни Локация, район Просто в течение 10-15 минут послушать И ну, насколько человек знает владеет рынком Ну все Но если человек не знает И он сразу сходу не может что-то предложить ну, как бы, блин, ну, что там дальше греха таить? Дальше вы найдете себе только приключения. И когда вы начнете оставлять везде свои номера, за вас начнется вот эта борьба. Все друг друга... А как вот в больших агентствах, да, где их находится 250 человек? Да там, а, друг там. контакт передает и... Ваш контакт ходит вот так вот по всему агентству и вам начинают звонить все и предлагать просто все, лишь бы купить. Но купить вы можете... И, кстати, знаете, В потолке. Скажу. Вот цена будет у вас на чердаке, не в потолке, а на чердаке, как я это люблю говорить. И еще очень часто бывает такое, что у вас по итогу закрывают на фонаре, но вы про это забываете. То есть вы изначально с этим агентом начали работать с фонаря, но э, прошло какое-то время, там, может быть, неделя, две, и вы про это тупо забыли. И, ну, это очень часто бывает. Как, такой момент как, Когда вроде бы, блин, квартира, эх, ушла, красотка, ну ладно, пойдем смотреть следующее, что там у тебя А вот эти истории, же? друзья мои, это когда вот мне звонит покупатель, говорит, слушай, нашел, говорит, квартиру на Авито, блин, просто, говорит, пушка, говорит, ну просто, вообще, знаешь, что, говорит, на задатку поставили, блин, обидно, пипец, говорит, ну просто, говорит, у меня прям, ну, говорит, вся жизнь перед глазами рухнула, Говорю, слушай, друг, да тебе просто фонарнули как следует. Таких случаев сколько было? Баконом очень они... они прям звонят, прям вот нам звонят, говорят, слушай, блин. Знаете, какие-то расстроенные чувства, говорят, слушай, при тебя прифонарили. Тупо фонаря. Ладно фонарят, а когда есть еще такие варианты, когда а, покупатели ведут в проблемные комплексы. Я знаю очень много, я знаю такие комплексы. Я не буду называть комплекс, я там просто как-то такую я кашу даже... заварил в том году или поздно том году. там Собственник э, залез в комплекс, находится Хости. А его продавали там другие а, полблогеры блогеры. и в такую кашу залезли, но если хотят найти приключения, вот ну найдут на раз-два, я не знаю, там нужен настолько свой доверенный человек, чтобы было все открыто, прозрачно. Что вы не найти себе приключений? Иначе просто у вас устроить сборную солянку, и вы свои средства, ну просто я думаю, размажете по стене, а потом будете как это, как у той сказки, у разбитого корыта сидел. Он звонил мне на выходные, По итогу вообще решил сейчас без первого сноса купить квартиру. Потому что купил два объекта. Не буду говорить с тем, А объекты все. А а объекты, все. А объекты все. А объекты это? Лавочка да. прикрылась. Да. друзья, а, не делайте ошибок. Да. Самое главное, не верьте в чудеса. Не бывает такого, чтобы там сидели год, два, три, думали, мечтали о квартире в сочи потом вы заходите на какие-то объявления и вот чудо, такого не бывает. Вы взрослые люди, вы прожили два, некоторые в три раза больше, чем мы, дольше и ну нужно к вещам более реально относиться, нормально относиться. Не надо а, пытаться кого-то обмануть или пытаться найти какой-то что-то прям самый максимально дешевый объект. Этого не надо делать. Здесь лучше иногда купить чуть поменьше площадь, что-то понадежнее, правильно говорю? Зато надежнее. Вот у нас в свое, в свое время был вот, вот, вот этот, ЖК семейный, нет денег в семейных видов, смело идти. Хрестне Лазаревская, ну понятно, Лазаревская, ну там может быть не наездишься, но зато у тебя нормальная квартиры и себе так же. И, и придет да. то время, когда семейный расцветет. Расцветет, да. Он как хороший вино, он загадает. Загадай лучше. Да. Но это всегда было, если будет хорошая альтернатива какому-то жилому помещению. Однозначно, 100%. Да. да. Поэтому здесь, как бы сколько раз вот говорим? Ну напишите. Ну, просто, просто, позвони, просто проконсультируй. Позвони, да, просто узнай, скажи там, ребят, ну, ну, интересует, такой, интересует такой комплекс. Я там работаю с, агент, с агентом там, полгода или год, неважно сколько. Вот он мне рекомендует. Что скажешь? Ну просто скажи свое объективное мнение, и мы скажем. Слушай, я знаю очень много, я не буду по именам сейчас перечислять, но знаю достаточно как бы много количества инвесторов, покупателей, конечных покупателей которые в свое время где-то консультировались, даже с кем-то покупались, другими там риэлторами, назовем их, да. Но и пришли все к нам, все к нам да. потому что у нас самые лучшие условия, самые лучшее юридическое сопровождение. У, у нас перепродажи да, хорошо идут. Перепродажи. А, у нас есть и вторички, ну взять вторички, да, то есть собственники, которые адекватно готовы продать по адекватной цене. Не по есть, завышенной, есть, не есть по такой. выше рынку, да, по адекватной цене. Мы даем э, лучшие варианты с, э, ну, знаешь, как бы на общение на перспективу, а не на разовая сделка какая-то прошла Никогда и каждый нет. друг про друга забыл. Когда большинство там все смотрят как на кошелек. Да, друзья мои, и, кстати, вот ну, большая разница, именно в случае, случае ДБ. у нас у всех, да, у наших коллег, у нас все, у всех достаточное количество сделок. Мы просто в потоке идем, идем, все потихонечку работают. И нет какой-то задачи там на жить, там, на какой-то единичный сделать. Ну, такого нет. А вот если мы вам сделку провели, и вы нам привели там своих двух, там, трех друзей, ну, здесь вот уже есть интерес когда народ приходит по рекомендации, поэтому мы здесь ну, потихонечку работаем и в первую очередь для вас стараемся на перспективу. И ты вот когда вот этот идет сарафанное радио, да, ну там за нас говорит, мы стараемся еще максимально выгоднее, лучше э, ну, достать какой-то вариант э, покупателю, собственнику. И они всегда говорят, вот мне бывало задавали такой вопрос, Ваня, почему ты себе такой вот вариант не возьмешь, если он вообще самый лучший на рынке? Ну, как бы, всех денег не заработать, ну, да? И, да, мы ну, ну, тоже, ну, да, бизнес, да. денег не хватит. Да, ну, конечно, ну, нет таких доходов, чтобы там, как объекты, вот, квартиры в каждом объекте покупать, но нет такого. Бывает просто, из кожи вон настолько вылазишь, достаешь ему вот этот вариант, говоришь, на. Это все, это звездец, это вот ставим на пятистал, это вот вишенка на торт, когда ставишь, да, вот это она. Вот даже такие варианты постоянно достаем. Но мы всегда для своих стараемся максимально все самое лучшее. Но очень много, хочу сказать проблемной недвижимости просто много вот прям как бы ну, ну, я, кстати, я кстати особо ну, я с... не сталкиваюсь потому что я работаю много, отец, много потому что очень много показали э, большинство застройщиков как они там любители строить или не строить или полустроить вид показывать Поэтому здесь как бы... Так, ладно, а, друзья, в общем, старайтесь работать с одним агентом, неважно, а, там, с нашей компанией или с другой, но старайтесь с одним, то есть на ну, себе голову не, а, не забивайте ненужной информации и м -м, старайтесь более реально к вещам относиться. Не бывает такого, что, о чудо, просто подарок судьбы. А, бывает, но крайне редко, и это бывает, знаете, для кого? то Для тех, кто работает здесь уже из года в году, то есть годами работает на а, рынке Сочи. Вот. А, если... Какая-то элементарная информация вас интересует, ну, вы позвоните, спросите, мы вас проконсультируем. И мы даем действительно вот, объективное мнение. Нам как бы, разница нет. Мы, кстати, вот агент в Сочи, он, в принципе, дает объективное мнение по тому или иному комплексу. Ну, он должен быть... Ты Я тоже не понял. Он должен быть профессионал, он должен разбираться, максимально разбираться в своей работе. Вот я считаю, что я в рынке разбираюсь максимально. И так же, как ты. А я в, в ипотеках просто... Ну, в, в, в, в ипотеках, просто. Бур, да. да. Просто у меня. Вот когда... Речь идет об ипотеке, а если еще и без первого сноса, все, у меня, меня я, я не... ну, А то, когда еще что? говорят, что мне ипотеку не одобрили, все, вот здесь меня вообще не остановить. <с <Stuart> <с <boom> Или там, мне, у меня нет официального дохода, мне, наверное, ипотеку не откроют. Все, ребята, это вот просто... Это надо максимально... <с Sirius> вот. вот, Звонить Как красная клятка для ВК. А можно мне, пожалуйста, топ-менеджера Илью? Да, мне нужно ипотеку сделать. Да, друзья... Раз я тебя назову это ипотечный Илья. Да, ипотечный я Друзья, звоните, пишите, мы на связи. Иван Полосов, Илья шамшин Сочи, ДВ всегда для вас. Всегда за вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, не пропускайте все наши видеообзоры, потому что вся самая информация, самая из -под из -под... Не из-под зухома, а из-под Краснодара. Ну ладно. Да. Все только у нас. Все, давайте. Да, всем все, Пока. пока.